Универсальные расточные головки тип 1320 с микрометрической подачей используются для высокоточной расточки внутренних отверстий, обточки наружных цилиндрических поверхностей и прочих операций. Три размера головок позволяют растачивать три диапазона диаметров. Точность шага шкалы 0,01 мм. В головках применяются резцы с разными диаметрами хвостовиков соответственно. Резцы могут устанавливаться с напойными или со сменными твердосплавными пластинами. Эти головки не имеют хвостовиков и для установки шпиндель станка дополнительно требуется оправки тип 1340 с конусами Морза от 2 до 6, с резьбовым отверстием по оси по типу AE и AEK по ГОСТ, дин или слабкой по типу BE и и бе и кей по этому же госту и дину конусами 7 двадцати от 30 до 50 -го, по гост дин по типу эй ию по гост дин по масс и с комбинированным конусом R8.